Я хочу почитать сначала основные положения правил. Незнание правил не освобождает вас от ответственности. Первое правило на любом серваке. Запрещено ссылаться на слова любого администратора. Этот мы тоже запомним. Мы же ведь доебываемся до людей. Мы высасываем причины для бана из пальца. И делаем это вполне себе успешно, который год подряд. Второй уже пошел год, как мы это делаем. НЛР тут есть какой-то. А чё там по стороннему ПО? Использует стороннее ПО. Вот первая проблема. А какое нахуй стороннее ПО конкретно запрещено использовать? Это ж понятие растяжимое. Вот у меня дискорд... Ну, тоже стороннее ПО считается. Но только тут уже админ решает, что стороннее ПО, а что не стороннее ПО. Армия ТРП здесь, кажется, запрещенной, такой, что просто так носишь оружие за мента, и тебе прилетает пиздюлина. В общем, какое-то время я просто болванил, бегая бесцельно по серваку, осматривая людей, кто как себя ведет и кто что делает. И вот она, казалось бы, неожиданная от меня фраза. Проблема в том, что тут банклав. Измененный банклав. Основная часть его осталась как и есть, добавлены новые районы, а также переработаны старые. Ну и что это за хуйня? Ты нам сейчас будешь 40 минут рассказывать, что тут за карта. Совсем ебанулся, Артур. Нет, конечно. Просто я некоторую часть ролика опровафлил, бегая по обычному банклаву, привычному гетто-району, и не выбирая на другие территории а оказывается весь движ за территории этого города есть там такая прикольная территория называется промышленная зона так вот на ней каждый день скапливается критическая масса долбоебов с dark rp но ее вы увидите немного потом а пока смотрим как я отстраиваю магазин а также играю за оружейника разрешенное оружие пистолеты РПГ и дробовики Нихуя ну ладно давайте попробуем Оружейный магазин сделать. Сделаем тот дубликат. Дубликат у меня ебались куда-то. Ну, бывает. Значит, это будем заново строить а А сейчас FPS-то вот мне интересно, если я туда смотрю. Я вижу только магазин. В чем проблема? Ребят, кстати, это снег уже давно растаял. чего Убирайте снег. Блин, надо бы подобрать проб небольшой особо такой. Чтобы просто верхнюю часть вот так закрыть, чтобы чел не мог запрыгнуть, как обезьяна в Dark RPшная любит делать. Обычно на Dark RP. А то есть такие случаи. И на прошлом видео у меня также было. Пролезет обезьяна из Дарк РП, да? Пролезет, кстати сожалению нам нужно сделать так чтобы обезьяна с дарк не пролезла поэтому мы делаем следующим образом что такое что ты там увидел и вот тут пока я беседовал со своим котом он сейчас тоже что-то говорит Ого. челики подумали что я открыл какой-то магазин хотя я не дал ни одной вывески снаружи лицензия имеется на что Хотите, пожалуйста я. Yeah. Yeah. пожалуйста. На что? Куда пропустил? А, проверил только что. Проверял? Что? На что Но лицензия? Пропустите, нам надо надо проверить вас на лицензию, на наименее на... на чего я не пойму? Бизнеса, бизнес. А бизнес. где ты тут бизнес я видишь? Тут бизнес, видите какой-то. Я стройку веду. О, вот у вас тут магазин оружия. Где написано, Но что это на дальнейшая где ты магазин оружия а, увидел? Вот. Ты у него в руке оружие видишь или что? Нет, он Здесь, просто видит какие-то надписи, где? которых никто не делал еще. Выйди из магазина не отвлекай меня от стройки. У него, с Уди, а с магазина, у него покинь, голос. Уйди с магазина, покинь. Покинь территорию магазина, убери таран. Оно правда. тебе не нужно. Мне кажется, или у него голос как какого-то магазина. Ваш Выходите, боже. Давайте, и ребята, строй и шаруй да, Шуруй прощает. Да, возьмите, он, да. возьмите. Это на будущее, чтобы потом вопросов не было. Mm -hmm. А кто там прощал-то, я не могу понять. Кто прощал, передай, вот пусть пиздует. Я не открою. Вот кто там простил, пусть пиздует. Что вы делаете? Опять на ивент забрали, охуеть, охуеть. Надо проверить, где ты, сука, у меня магазин увидел, а? Так, стоп. А я ж могу вот, а я ж могу, я же могу, я ж могу. Пришел он сука там выведывать лицензию, не лицензию, сука. Где-то увидел надпись вообще магазин оружие какой-то. Давайте почекаем законы города. Ну ради интереса. Нелегал тюрьма, оружие тюрьма, убийство взлом тюрьма, денежный принтеры тюрьма. А в закона города да не указано, то что бизнес там требует лицензию. Чё, кого, кого, кого, кого. В 2021 году, вы наверное эти ролики не застали, но я вам расскажу вкратце что было. Тогда я очень плотно занялся тем, что хуесосил челиков, которые гоняют на госпрофессиях. Причиной такого морального дудоса стало как незнание правил профессии, так и самого сервака. И это еще вдобавок к тому, что они были охуительно тупые. Так вот, зайдя на минори, я встречаю ровно то же самое именно на госпрофессиях. В комьюнити канала устоялось такое выражение, которое применяется к игрокам на нелегальных профессиях микробандиты. А знаете, как называют небольшого полицейского в Америке? Копчик. Так вот, сегодня мы открываем новую страницу в книге В мире животных Дарк Знакомьтесь, Копчик. Что ты делаешь? Что ты творишь? что ненормальный, нет? Что так? Какая проверка? Ты забежал, просто ёбнул по двери моей молча. Ты ёбнулся, нет? Выйди нахуй с моего дома. Какой нахуй ордер ты показал? Блять, иди отсюда. Ты у меня в помещении находишься ненормальный. То что сделаешь-то? Что ты сделаешь? Попадешь далеко и надолго. Куда я попаду? В класс коррекции, куда ты не попал. Иди с моего магазина. Иди с моего магазина. Ага. Дальше что? Слушай, я могу тебя... Выслушать и без наручников на руках. Зачем ты это делаешь? Неуважительно говоришь. С тобой нельзя уважительно разговаривать, потому что ты неграмотно пишешь как минимум. Че прикалываешься? Оставь меня, блять, в покое. Дай мне магазин достроить свой. Че ты ко мне прицепился? А ну, я тоже не особо пойму. Он забежал ко мне молча, а, да, выбил двери. Э, по по Но да даже не в законах дело, Он ко мне залетел домой просто Выбил молча мне быстро дверь Начал осматривать здесь все, И он удивляется, что я ему что-то говорю против Ордер написан. есть, написан. который ты через мим мне показал Ты что совсем ненормальный Иди отсюда давай Иди, говорю, отсюда Уходи с моего магаза нахуй Иди, и ордер свой себе в одно место засунь Давай принцессу, уходи Нахер отсюда. Уйди отсюда, дай мне магазин достроить, да, что ты делаешь? Че за что? За что ты его зрел? Что, что ты творишь? Ты, ты нормально? Подожди, да, я, я, но... я вот Я ну, живу вот ты с этим человеком. Фьёкнулся? Ты, ну, ты залетел ко мне домой, нахуй, нахуй, домой, блядь, просто так? Что я ты нахуй, нахуй творишь? Я потому что вот моего друга начали Не трогай меня, так... блядь. Пизда просто, Помогите, пожалуйста, у вас сотрудник неадекватный, я хочу домой пройти. Лицом к стене, лицом к стене встал. Лицом По... к стене да. Был... У вас Супида. сотрудник неадекватный, он меня посадил... Я проверю в... на оружие и немедленно, и немедленно покиньте зону. И немедленно покиньте домой зону. Домой меня проведите. В итоге подбегает снова это хуйло и арестовывает меня еще раз. Можете, можете предоставить свои документы, пожалуйста? Предоставьте свои документы. Окей. Для дополнительной... При... То, что... Но я вот о нем и говорю, зачем он это делает? Подожди. Аааа. Блять, пиздец, че за долбоеб? Мне, мне кажется, проще <свес> будет так сделать. Нахуй пошел, сука. тварь ебаная. Сейчас кто-нибудь не скажет. Ты нарушил админ правила, ты его забанил в рапе. Заебали, сука, мне эту хуйню терпеть Я строил магазин 20 минут, и я хочу Просто поиграть, он мне бегает, блядь, мешает Играть натурально, Че за хуйня Ребят, у меня уже срок ареста прошел Я тут до сих пор сижу, помогите О, выпущен из тюрьмы Ура, победа Так, ладно, теперь я попробую еще раз это сделать Торговая точка, оптовик Ну, давайте сделаем какой-нибудь более Привлекательный текст О, оранжевый получше Название нашей торговой точки Мне нужна лицуха, тупо на оружие Здравствуйте. Мне нужна лицензия Нет. на ношение оружия. Тысяча. Тысяча? Бумаешь? Да, тысяча. Держите. Вот ваша лицензия. Спасибо, всего доброго. Так, лицензию я получил. Вроде бы пока что все идет по плану. Теперь можно давать рекламу в Advert о том, что у нас открылся магазин оружия. Но мы его, конечно же, замаскируем просто под торговую точку. Но... Я, конечно же, понимаю, что какой-нибудь челик все равно додумается обыскать этот магазин оружия, сука, на котором написано «Торговая точка» на лицензию на бизнес. Потому что что еще от Дарк рп Обезьяна э, ожидать, которая взяла профессию мента и чисто для того, чтобы щемить кого-то? Конечно же, он будет пытаться найти там какие-то нелегал, какой-то нелегал у продавца оружия. Отверт. Открылась торговая точка «Опдавик» возле вокзала. Даем объявление. В отверт и ожидаем покупателей. А пока мы ожидаем их, я могу почекать какую-нибудь интересную газетку из той кучи, что у меня стоит на барной стойке, которую я переоборудовал под витрину. Что тут скучновато, можно даже ральфа сюда повесить. Хе, Вспомнил мемчик один из 2021 -го года. Хм. Возможно, есть пару секунд, я гляну. Какую конкретно нужно снайперку тебя? Есть SG-550, есть AV-50, есть просто авик, но это считай весь выбор снайперок. Хорошо, авик тебе обойдется в 60 тысяч. О, опять появились у меня бабки. Нормально. Угу. Увидел, увидел, сейчас будет твой авик. Типа. Самая одна из таких главных ошибок при строительстве, какой-то, не знаю, комнаты, Здание и так далее, если вы хотите красивую сделать застройку, это чтобы вы не переусердствовали с деталями. Ну вот я, например, там накидал чуть-чуть, я, конечно, еще накидаю разных деталей, но а, некоторые игроки, я раньше тоже сам таким был, я просто начинал по максимуму пихать в каждый сантиметр какую-нибудь там фигурку, пробчик небольшой, чтобы это просто все было забито. И от этого красивее постройка не становилась. К примеру, вот смотрите, я вот стою, у меня, видите, слева все просто наполнено по максимуму. Сюда еще кружечку тупо добавить, и все. А вот эта стена у меня пустует. Непорядок, да. Представляете? Охуеть. себе, а че за. Жопа должна быть такая прямоугольная, сука, личок. Красный у вас такое. Торговая точка. А нельзя. У вас есть лицензия. На что? На торговлю. А закона да, требует это? А какой закон? Ну, оружие я... тюрьма. А кто сказал, да, что я конкретно оружием занимаюсь? Торговая точка, кш, написано. Оружие. Ну, это предположение. но оружие -то, это это. Зачем? Все равно вас должны вы должны иметь лицензию на торговлю в законах не написано, что торговля требует лицензию. В принципе, но я не вижу в законах, чтобы это было написано. Ладно, кто не понял, эти хуесосы просто пытаются вывести меня из себя, чтобы найти хоть какую-то причину для того, чтобы посадить меня в тюрьму. Это обезьяны из того разряда, которые поняли игру за полицейского, но слишком буквально. Вот они узнали где-то там, что полицейский может арестовывать. Они только этим, блядь, и занимаются, по поводу и без. Причем посмотрите, как они бесятся, когда они не могут нормально, типа, зайти, потому что им нужно. Когда они говорят, вот, проверка лицензии, я говорю, ребят, в законах, не указано как бы шуруйте нет откройте нам надо зайти сука что тебе тут надо посмотреть ремонт у меня как сделан или что я а все вот понимаю но по по да. но я читаю сейчас достаточно подробно развернутый как раз таки файл документ в общем доступе законов города я там не вижу где требуется лицензия на торговлю а а там... что у вас с голосом я думаю, никого это волновать не Мне должно. Кажется, Вы пришли за лицензией, это, которая вообще не нужна для торговли. Наверное, Просите реформу. Мне кажется... Вы что, робот? Давайте всего в Android. доброго. Вы андроид? Давай его вскроем. Скажите честно. Всего доброго. Беру... Что всего доброго? Да бери похуй. Встречайте, нарушение правил обыска, а также нон-РП. Нон-РП, потому что гостники пытаются выдумать законы, которых вообще не существует, при условии того, что это госсотрудники, которые знают законы города. А нарушение правил обыска эти обезьяны получают чисто из-за причины нелегальные предметы. Вы скажете, да что за бред? это не бред, это так и есть. Челики непонятно где увидели какие нелегальные предметы. Компьютер, мышку, клавиатуру, Что? Я и так никуда не двигаюсь. Лицензию, пожалуйста, предъявите. На, торговлю. на что? На торговлю. Торговля не требует лицензии. Я смотрю законы города. Жик, либо ты показываешь лицензию, либо летишь в обезьянник А за что? 15 суток. Мне тебе еще раз повторить. Ну, я не вижу в законах, чтобы требовалась лицензия на торговлю. О! Фри арест. Фри варанд. Ай, ну НРП еще 10, ну 25 выходит. Да, такие вот дела, ребята. Джайл, 25, ми. Ну, меня второй раз арестят э, животные отсталые. Но что поделать, я зашел на Дарк РП. Это все максимально ожидаемо, ребят, понимаете? Да удивляться совершенно нечему. Вот вы сейчас, наверное, думаете. Возможно, есть люди, которые, ну, просто наткнулись на канал из рекомендаций и думают, блядь, они ж такие отсталые, сука, что они за Вряд вы, наверное, думаете, когда вы ролик смотрите, мой очередной. А я вам скажу, ребят, это в порядке вещей вот так себя вести. Я теперь жду, пока меня вытащат, конечно. Или как-то есть возможность самому отсюда выйти. Я бы с удовольствием бы даже выкупился мне как-то на это похеру. У меня денег, вон, 2 миллиона. Я не ради денег захожу фармить, да и было бы странно, если бы я видос бы снимал, как я фармлю. Хоть я этим, конечно, и занимался года три назад, четыре. Но сейчас-то уже зачем? Ладно, отсижу я в тюрьме за чужие дела. Вот как, как бы поступил умный мент? Пошел бы, начал бы топить э, В мэрии за то, чтобы сделали Закон, который запрещает Тебе продавать оружие без лицензии И вести какой-то вообще бизнес Нет, я буду тыкать Несуществующим законом абсолютно Конечно, это намного лучше Хотя, если так подумать, зачем оно нужно? Никто пусть не идет, не просит Закон города, я буду батить людей на нарушения Изи Изи, блять, просто из. Здравствуйте, я снова пришел за лицензией Слушай, На ношение оружия все так же стоит. Отлично. Тысячу. Спасибо. До свидания. А чё, ну сколько ивенты еще будут проходить? Вот мне интересно. Я с игроками погоняю на серваке, просто ивент, ивент, ивент, кругом ивенты. Сейчас, да, здравствуйте, продолжим наш разговор. Можно проверить лицензию Я на продажу день. оружия? Да, не, мне нужно семью. Нет. Конечно, можно было Нет. бы, но... В законах. Что, что? Конечно, а можно было, было бы проверить, но город-то не требует в законах. Лицензию на продажу. Но вообще-то требуется. А, сейчас почекаю. Сейчас, сейчас законы города гляну. Так, денежные принтеры вот вижу. Нелегал, вижу убийство. Нелегальное оружие. Ну, а вдруг вы нелегал это продаете? Откуда нам знать? Нет, так, все оружия, не если продаются, продаете. они полностью чистые, и как раз таки сядет в тюрьму тот, кто Смотри, их носит написано без лицензии. оружие, тюрьма, оружие, тюрьма. Ну если да, если это, у тебя ну, на оружие конечно. нет лицензии. Ну, ну, так давайте нет, проверить, правда. пожалуйста, лицензию на оружие. Может, если вот вы, вы продаете оружие, значит у вас Скажи, оно есть. Програм... Да. А я могу так только с одним полицейским разговаривать, чтобы мне никто не мешал? Да, конечно. никто не мешает. Но так вы сейчас Короче, стоите рядом, э, мешаете, с... я не понимаю Посмотри, зачем, ты вообще послушай, никак, никак не относишься У вас должно быть разрешение на оружие, понимаете? Лицензия должна быть Ну, на ношение оружия у меня есть лицензия, а на бизнес не требуется лицензия, в законах нету этого. нет этого Не, тогда покажите мне лицензию на оружие Ну, на оружие, конечно, вот, смотри Давай Ну, ебан. Окей, вопросов нет Ура, можно бизнес без лицензии вести, круто. Боже, шо за параша, блядь, просто. Да, шо? Позорище. Финанское Позорище. Эврис. Ебать, вот то же самое, думаю, когда на тебя смотрю. Пиздец, кто его в люди выпустил? Пиздец, вот это, вот это, конечно, позор, нахуй, страны. Да. Фьючер, тудэй, нотк, О, давай, давай, давай, учись Пиздец. стрелять. Пиздец, давай, ломай его, нахуй. Учусь, учусь. лицом ну, к Ксения, встаньте, пожалуйста. А, я чего такое? Лицом к сеням, чего просто? случилось? Короче, мы сейчас э, а зашли к, к нему, лицензия, получается. Лицензия имеется. Так я ж только что показывал. Э, подбегай, пожалуйста, быстрее. Ну, я-то этого видел, что... Ну, вон, спросил Цензия. сотрудника. А, ты тут, блядь, лицензия имеется, да, или нет? На что именно лицензия? оружие, так как пока что... Так вон, сотруднику справа от вас я показал. Проверьте, проверьте ну, дополнительно его карманы. Давайте карманы его проверим, давайте. Ладно, смотри, вот еще тебе лицензия. Спасибо, лицом встаньте, Карманы, карманы сейчас проверим. Я вам говорю, проверим. Ну так и что, какой-то донос был на меня или или что? Да, отсюда, не судьба, не судьба, можете шуровать отсюда, на всех не... парах, ребят, да, как, давайте. Да, давайте. конечно, конечно, тебе приказывать нам, спокойно а сейчас уйдём. Да, да, да, да, давай спокойненько паровозиком отсюда все Давайте, втроем. давайте я ему все четыре сюда, да, блядь, закинулась, она у него нахуй весь-то три стороны развалит. То, чем они занимаются, это нарушение правила нон-РП. Полиция не будет просто так в открытую провоцировать на какие-то нарушения законов города со стороны других игроков. Этот же полицейский в открытый угрожает подрывом магазина, оскорблением меня, а также всего того, что я построил. А причина ордера неизменно нелегальные предметы. Я думаю, это все, что необходимо знать о ДракРП комьюнити, которые любят играть на госпрофессиях. Не смейте мне тут, сука, ущемляться. Я говорю не про всех сразу, а про определенную прослойку игроков DarkRP. Ресторан. Бля, пиздец, вот... Плохо, да? Нет, же Рок, У тебя сейчас вы... нахуй ресторан развалится, мне, блядь, поставить да. тут вообще пиздец. Да. да. Василий, блядь. Что еще блядь, расскажешь? Блядь. Ты с магазина моего выйди, нахуй уже. Человек. Сейчас ты из блядь, по товарищам полицейским да при исполнении. Мне... Лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. По причине. Оскорбление госслужащих при исполнении. Вы будете арестованы за оскорбление госслужащего при mm -hmm. Как я понял, сегодняшний ролик будет вообще не о том, как я продавал оружие, потому что оружие я толком и не продал. Ну, всего лишь один ящик с АВП. Ну и что это за продажа? Что за навар в 15... в 15 тысяч? Нет, даже в 25, окей. Ну что это? Что я заработал с этого? ни -хера. Я эти бабки спущу либо на патроны, либо на броню и так далее. Реального заработка у меня нету. По нескольким причинам. Первое. Ко мне постоянно забегают менты с целью того, чтобы меня, так скажем, обыскать на ношение лицензии и наличие лицензии на бизнес. Прикол в том, что бизнес не требует лицензии. Как минимум по законам этого города. Но они откуда-то высирают причину, чтобы меня обыскать якобы нелегальные предметы. Привет. Пройдемте за нами. Нам надо вырезать ваши легкие. Пройдемте за нами. Я не понял. Пройдемте. За мной, пожалуйста. Куда? Вы? Не к Я не тебя, я ему. к а, Ребят, вы я давайте выйдень... разберитесь. Может его, его все-таки убьем. А, так, а за это что? угроза. <связываются> а что вообще произошло? <связываются> <связываются> он, <связываются> он тебе угрожал? Это нормально? Нет, это не нормально. Просто он он мне интересно, что за хуйня была. Выдал мне, короче, наказание номер 5-10 минут. Я не пойму, за что. За что не поймешь? Сейчас пересмотрю демку, я тебе еще раз объясню. просто. А, подожди, ты проверял лицензию на оружие. Ну, на торговлю оружием. Первый раз, да. Первый раз да. Я к тебе подошла. И спросила лицензию на оружие. А дальше уже чуваки это они уже занимаются. На торговлю. Да, ну это тоже. Ага. А зачем, если в законах не предписано этого? Ты в жизни будешь. Я не знала, как по-другому это выразить. Что выразить? Ты, ну, ты мне ясно сказала о том, что нужна лицензия на торговлю оружием, которая не предписана в законах. Я об этом говорил кучу раз, как можно было не понять. То есть ты просто там написано оружие и тюрьма, вот. Но и... ты манипулировала законом, это. которого ну нету вообще. То есть выдумала закон, грубо говоря. А агент ФБИ точно не будет таким заниматься и не будет выдумывать законы. Он знает сам законы действующие. А ты Дело совершенно наоборот Тогда я, не поняла логики. Тогда я не поняла логики, когда пацаны отыграли, что Кинули тебе э, пакет э, с наркотиками, а дальше э, Просто взяли кубики, кинули, это как называется Я не знаю, они там хотели мне что-то упорно подкинуть только я не понял, зачем. Ну вот, а при чем ты -то тогда кубики, блин, вот, вообще не поняла. Причем кубики-то у них спрашивает, ты с ними играешь. Я тут при чем, я что? Нет, одного парня я знаю, второго нет. Ну так, хорошо. По сервера нелегальная деятельность только у контрабандистов. А ты это объясни всем ментам на серваке. Я уже таких пять человек забанил. Я час играю сейчас. Ладно. Ну, да дальше претензия какая у тебя? Да никакая. Вот это да. Могу? Я не увидел. Ага. можно сейчас... Сейчас чела дэпну по-быстрому, его как раз надо будет наказать. У тебя нон-РП нарушено. Посмотрите на то, как он становится вежливый, когда его тэпает админ. Алло, слышишь? А в нон-РП? За госсотрудника Алло, без причины, да, да, да. как бы ты бегаешь, оскорбляешь людей во время обыска. Во время обыска? Да. Если оскорблял, то ладно. Ты же понимаешь, как бы цепляться к словам. Но в плане, в плане, если бы я делал бы какие-то несовместимые, несопоставимые действия, как для густ сотрудника, это было бы совершенно... Как бы сотрудник, сотрудника, ты это и делал. Что только... ты такой добрый, пушистый стал, спокойный здесь. Ну а что ты мне просто говоришь? Что ты говоришь? понимаешь, Меня я волнует, в плане, в плане, в плане, в плане действия, в плане чего-чего, а -а -а. подожди, я просто... Я просто жидкого дал, да, по штанам, хуеть. И теперь все, голос такой спокойный, пиздец. Достаточно. чего чего Где? чего а что мне нервничать кричать что ли чего-то же да так ты в РП так и бегал себе ты мне кажется год администратор немножечко не этот не держишь субор субординацию с кем С человеком который как я с ним не друг какой-то нет я же я же не дай бог такого друга я же типа не друг какой-то не дай бог такого друга ты типа вот так вот я просто не понимаю что ну на РП 10 минут Опа, Не друг, я тебе, да нахуй таких друзей бля. Ебанат, сука, конченый В РП бегает э, профессии Людей хуями кроет Просто так, понимаете Ну вот просто этот чел зашел во время обыска Начинает хуесосить все, что ему попадется под руку На бы его тэпают Он такой весь добрый, спокойный, пушистый, адекватный Хуесос, одним словом Конченый, блядь Вы шо, ребята, прикалываетесь, что ли? Какой ивент? Дайте ролик снять, блядь Пожалуйста. <смех> сука. Ля, сука, я не могу по поиграть нормально. Постоянно вс всю карту на ивент забирают. Онлайн 37, и по половина, а то и больше человек улетает тупо на ивенты. Что мне делать в это время? Просто бегать по серваку, круги мотать? Ну, вон жижа какая-то топает посреди города. Ну и что мне? Ну, какой с ним РП-процесс не светит? Никакой. Только РП-догонялки, не более. что мне делать? Людей постоянно на ивенты... Не, я понимаю, это классно, это прикольно, насыщенная жизнь на серваке. Вот тут позитивчик какой-то. Бандит, наверное, да? Ебать. Нихуя себе. С каждым годом челиков, которые ищут у меня нарушения и выписывают их как по бумажечке в комментариях, становится все больше и больше. И сейчас для вас очень классный шанс написать об этом еще раз и снова обосраться. Какой же я хуёвый! Я нарушил правила ФРРП, потому что я вижу перестрелку и я не убежал оттуда прочь. Ладно, хорошо, а каким образом я тогда должен записывать контент? Летсплей прямо со спавна, не выходя оттуда, мне же надо что-то показывать вам, что происходит на серваке, из-за чего к примеру, какая-то ситуация началась. Но это же, наверное, логично, не? Вот даже сейчас, если бы я просто ушел, испугался, да. Плюс очки в карму, отыграл феррерп, но не записал прикольный контент, потому что тут новые микробандиты. Тем более в неизведанной для меня местности. Эй, большой что хуй в район? мире животных, возьми хилку, я держу ее. Точно, значит, это район, это наш, это грувс Ну, Ебать, поздравляю, и дальше что будет? Если ты не уйдешь с этого района, мы тебе чеки брики шескодам. Я не могу двигаться, ты на меня оружие наставил. И вот он тоже. Нарушение правила армии ТРП. Вообще, бля, непонятно, зачем он мне начал угрожать оружием. Для чего? Сука, он подходит ко мне и говорит: это наш район, это банда Гроув Стрит. Я то думал, сука, рэп начнется какой-то. Он начнет читать, жестко наваливать под биток. А нет, он просто вышел, дал жидкого со стволом и ушел. Вы не можете, значит, мы берем ордер. Да, кстати. О, прикольно. Армия ТРП у тебя, ты зачем доставал оружие, угрожал мне? Ну потому что это наш район. И что, это улица? Прежде всего. Ну ладно. Ну все, ББ. Сроки наказания. Армия ТРП. 5 ми. Чекнем логи на всякий. Посмотрим, кто меня именно пизданул. Так, Драва, А зачем он меня ёбнул? Вот мне интересно. Вот правда. Посмотрим. С Спек. Скачет. Спек. ТП. В привет. Че такое? А чё убил-то меня? Ты кто, блядь, был? Оружейник, я был, блядь. Кого? Того? Я был, блядь, оружейник. Продавец оружия? Я не помню, просто кто это был. Да, продавец оружия, я тебе говорю. Оружейник. Ну Господи. смотри, получается, я только что уебал у двоих человек. Винтовки, блядь. Ты над этим всем, блять, хуй значит, что мы будем узнать, что бы ты делал. Так ты видел, что я делал? В смысле, хуй что чтобы я делал? Я стоял просто и все, никуда не побежал. Да и че, значит, ты можешь делать? Так вас рейдили, так грубо говоря. Вот так рейд уже закончился, потому что я закончил. Ну так. Вот именно рейд начался, а ты, а ты, а просто этим... свидетели рейда и все. Какой криминал? На вас сами государства напали. Ты, ты... На вас сами какой криминал? Действительно, я двоих уебал, блядь, такой криминал. Ты оборонял дом свой, все. Вот и все. Кого? Ты оборонял так, просто, к... вообще ты ничего. дом свой оборонял, говорю, что в этом такого И возможно, да, кого-то ты убил так они, они, грубо говоря, не начали, они не начали рейд, понимаешь? Ну да, ты дождался, они пока они пропишут орбит. варант, и ты их порастреливал всех, вот и все Ну вот, а меня непонятно за убил А тебя убил за свидетельство Ну вообще-то свидетель, свидетель, свидетель, свидетель умеет ты разговаривать, ты, ты и ты с ним свидетель. можно договориться Или же хотя бы просто прогнать его, никто ну, из этого ничего извините, не я, сделал Я не договариваюсь ни с кем. Я не договариваюсь так а причина какая была? Объективная. Я тебе уже назвал причину, ты был свидетелем того -то, что... во-первых, объявил рейд, во-вторых, тебя на НРП фрекил. Почему на НРП? Правило, потому что читать надо. Запрещено грабить человека Интересно. в общественных местах, а также, если рядом находится свидетель. Находит... Если Граб... появляется свидетель, грабили. то вы должны дать ему возможность уйти. Включением является госслужащие и военные, а также госслужащие под маскировкой. И о которого вы узнали РП путем. Ты просто увидел чела и убил его. Нон-РП плюс фрикил. Ну, ДМ тут. Все, удачи. Грабить человека? Вообще-то не тебя что грабим? Я тебе говорю, цитирую правила. Если появился свидетель чего-либо, ты должен дать ему возможность уйти. Чтобы он потом, блядь, длял, рассказал, всё, блядь, на надо попять. А, да, под... меня не идет, что чтобы он сделал да. дальше. Ты должен дать ему по правилам сервака возможность уйти. Я тебе давал уйти, ты нихуя не давал. Ты ну, не мне ничего конкретно не говорил ты, и ты, ни на что ты, ты, не указывал. Ты просто молча меня убил. Но я вижу то, что челики просто рейд проебали. Для меня это в порядке вещей. То, что рейдят квартиру какие-то и вдруг это вообще был не мент откуда мне знать я близко достаточно не подходил То есть смотри ты, ты не боишься того что уебали двоих и ты вот может быть следующий да То есть, ты этого не боишься мне не за что быть следующим потому что я первое не лезу в какую-то квартиру никого ни на что не провоцирую я просто считай оказался там в какой-то момент и все Но ты в итоге не хотел уйти ты захотел а а меня никто не да, прогонял в этом-то и, и прикол и... мне никто не подошел не сказал вот ты свидетель для того, что, что мы ебнули дай, ментов. Дай, дай прошу, дай, дай прошу у человека. Щас, дай прошу у человека в Дискорде. Хорошо, сейчас мне человек говорит, что он тебе говорил уйти из района. Какой? Позитивчик твой говорил? Что? Позитивчик это твой говорил уйти из района. Ну, я не ебу, кто тебе говорил, вроде да, В смысле, у кого-то тогда -то спрашивал, -то ты говорил. не ебешь, кто тебе говорит сейчас или -то что? -то что, -то что? Я просто Я, я спросил у тех, кто был, они, один человек сказал да. Ну, ник у него какой. Поличивчик вроде. А, а ну, пиздец. Но ну, он улетел за армию ТРП. Поздравляю. Просто чел бегает оружием, размахивает, непонятно зачем. Горит, что это типа наш район. Это улица. Нашел у кого советоваться. Охуеть. Он тебе говорил уйти? Я ему сказал то, что это улица, и я ничего такого не сделал, чтобы меня прогонять. И он заткнулся нахуй сразу. И ну, больше оружия я не доставал. А, понял. Ты в итоге сейчас а будет. А, будет. ага, понял. Еще что расскажешь. Что еще расскажешь? Да хуя, че умой. Ну смотри, Аа, -А это. То есть ты намекаешь на то, что меня забанят или дадут наказание. Смотри, получается, а, ты а, щ... а, говоришь о том, что я никто ничего не говорил. По поводу уйти. В смысле? Да? Чел нарушил смысле... правила этим самым. Ты я говори... не считаю РП процессом каким-то. В смысле, зачем мне уходить, если я просто бегаю по улице? Ничего тогда еще не было. Чел просто хотел помахать стволом. Получилось неудачно, получил бан Ты мне сейчас на бан намекаешь и угрожаешь баном. У тебя 1.15 выходит нарушение Дальше будем продолжать? Хочешь еще больше банов? У тебя было 20 минут Джайла Вместо того, чтобы смириться с ними Ты себе сейчас наговорил на нарушение 1.15 Это сутки бана Нравится, нет? Ты сейчас себе заработал нарушение 1.15 За что идет один день бана Ты мне угрожаешь Тоже наказанием каким-то Хотя непонятно зачем, непонятно почему Пойдем опять в вот этот район. Я понял, это своего рода гетто-банклава. Просто тут банклав переработанный, переделанный. Вместо пустыни здесь вот этот а, промзона сделана. И теперь я понял, где можно ловить каких-то микробандитов на этом серваке. Да, что такое? Чего тебе надо на старче Заработай. Что? Да, чувак, у меня 200 долларов в кармане. Работать иди, я не знаю, ну... Я не даю деньги. Ты не даешь Потому что я не меценат, чтобы раздавать деньги направо-налево. Да, да, да. Иди отсюда нахуй. Я слышу. Ты... слышу? Ты что, привет, ты по лицу, да. лицу дашь. Бать, ну давай. И что? У тебя приступ, что ли, я идем я идем по лицу, да. Ты выйти куда-то хочешь? Я тебя здесь не буду бить. Ты жалкий. Ты жалкий. Давай пойдем и собираемся Блин, да давай тут все равно никого нету. Давай, тебе туда. Ну, так, ты дашь мне по или ты пиздеть будешь? Пойдем, что давай. Слышь, прикол, а что ты, знаешь, такой вну, есть, вну, слышь, мужичок? Блядь, прикол смотри, такой смотри, есть. Вну, Собака, вну, которая смотри, постоянно лает, вну, никогда тебя не укусит. Поэтому тут то же самое. Ты совсем дурак, нахуй. Что это было, блядь? А нахуй он это сделал без Слышу, У тебя нарушено правило фридамага, а также армия ТРП. Я не слышу из микрофона за 100 рублей. Напиши в чат. Причем фридамаг, а причем было то, что ты по мне начинаешь лупить? Ты выебывался на меня, я тебе просто сказал, иди работай. Ты мне угрозы начал кидать Естественно, я тебя нахуй пошлю И поверь, в жизни у меня намного больше денег, чем у, у твоей семьи Это, вы, типа, возле деревьев листики срывать Но я этим в пять лет баловался Это не деньги, это листья Ебанулся? Причем тут семья моя? Тем более, какой то семья вообще, говоришь Ты в курсе, что ты приемный, не? Всю жизнь их не видел А, за что я тогда грисмод купил? За что я компьютер купил? А, интернет как я платил Чтобы в интернет выйти, ж надо заплатить денег А, блин, вот незадача, да? Ибо деньги есть, оказывается. Деньги видел, да? Вот так вот хотел повыебываться, да? Микро из жопы. Ну, блядь, знаешь, лучше микро в жопе, чем микро за 100 рублей. Ми этот вот микро твой, он тебя полностью описывает. О чем речь? Ты же не в состоянии себе микрофон хороший купить. У тебя какая-то всратая палка поломанная, скотчем перевязанная за 100 рублей. И ты мне говоришь что-то про деньги, мат положения. А у меня нет отчима. Я не знаю, с кем-то ты меня перепутал. По-моему, перепутал. Да нет, не дохуя. У меня один отец, и все. Ну как в нормальной обычной семье. Я не знаю, кто тебе навязал такую норму, что у твоей мамы должно быть много ебарей, но, чувак, это не есть хорошо. Либо у нее бешенство матки, либо она просто проститутка. Вот так вот думал, да, то, что у тебя бать, бать, бать, батьков дохуя, и думал, вот это ты крутой, да, выебываться. А оказалось, нет. Просто мать, блять, на трассе работает. У тебя нема отца, твой отец врага накончал, и ты родился. Как это аквапарк называется? Куню какую-то несешь вообще бессвязную. Если бы еще как-то не знаю, эти панчи затрагивали меня, а мне как-то ну до да пизды. Я честно и не понял, причем тут родные? Вот. Но я администратор и ты меня этим оскорбил, поэтому, поэтому у тебя еще офен админ. Да о чем мне ждать? Пока ты микрофон себе купишь или, или что? Пиздец. Примат по клетке носится туда-сюда. Все короче, по***ньте, я хочу с дебилами здесь стоять, С дебилами? Второе да оскорбление. Дебилам, да, всё, есть... Блядь, ну под... Пиздец. Слушай, не горячись особо. Да, я да, ему тогда говоришь, сам, могу да, я сам могу выписать уже. Я могу выписать ему с... Ну подумаешь, матч шлюха за пакет с мефедроном сосет. Ну да. А до сих пор на микрофон не накопили. Да. Вот беда, Клаус. Охуеть. Думал зайти похуесосить кого-то, да, на дракер постер в А вышло так, что тебя дерьмом в лицо макнули, да? А что будет? Чтобы дебил. Ну, минус хуесос. Я сделял.